Вы, талантливый дизайнер витрин, предлагаем вам прогрессивный способ развития бизнеса, продающий видеоролик. Вы можете стильно оформить витрину магазина, знаете принципы оформления витрин в аптеке и тонкости оформления декора цветочного магазина, а мы знаем, как привлечь клиентов к вам. Всего за несколько секунд качественного видео можно донести больше информации, чем в целой статье или картинке. Ролик приглашает зрителей на ваш сайт и превращает их в реальных заказчиков услуг. Что дает дизайнеру витрин видеоролик? Бесспорно, он добавит доверие клиентов к вам и вашей компании, оставит яркий образный отпечаток в их памяти и увеличит узнаваемость бренда. В видео вы сможете ответить на основные вопросы заказчиков. На чем специализируется ваша компания? Витрины каких магазинов вы уже оформляли и какие проекты наиболее удачные? Есть ли опыт в сезонном оформлении витрин? Почему надо заказать оформление витрины именно у вас? И многие другие. Что получит декоратор витрин, заказав видео у нас? Качественный, продающий ролик, который мы раскрутим и продвинем в популярных социальных сетях и на целевых каналах. Мы изучим вашу аудиторию, специфику работы и сделаем видео, которое начнет искать клиентов за вас. И да, стоимость рекламы с помощью видео сегодня в 5-10 раз ниже цены клика в Яндекс.Директ из-за низкой конкуренции. Ролик сэкономит ваше драгоценное время на бесконечные встречи и звонки. Он ярко и убедительно представит ваше уникальное предложение и все выгоды работы с вами. Вы спросите, а как же реальные встречи с заказчиками? Конечно, они вам понадобятся, чтобы подписать договор на оформление витрины. Пишите, звоните и подписывайтесь на наш канал «Видео для бизнеса».